Уже совсем скоро в нашу дверь постучится новый 2020 год. Этот год високосный, а это значит, что он будет на один день длиннее своих невисокосных собратьев. Новый год – это всегда еще один очередной шанс, который любезно преподносит нам жизнь. Шанс получить дополнительный опыт, исправить свои старые ошибки, Простить и забыть обиды, распрощаться со всем тем, что омрачает и тем самым усложняет наш жизненный путь. Избавиться от внутреннего негатива, бессмысленной суеты, научиться правильно расставлять жизненные приоритеты. Новый год дает нам возможность начать жизнь с чистого, белоснежного, как снег, листа. Так почему же не воспользоваться этим счастливым случаем? Я хочу пожелать всем легкости жизни, неистощимого терпения, душевного спокойствия, жизнеутверждающего оптимизма, быть всегда искренними с теми, кто нас окружает. Но самое главное – с самим собой. Ведь искренность – это признак открытого, чуткого, доброго, и сильного сердца. Пусть грядущий год для всех нас будет периодом самых ярких, незабываемых моментов и памятных событий, временем радости и счастья, этапом удивительных перемен. Пусть каждый день приближающегося года будет проникнут вдохновением, в душе никогда не иссякнет источник надежды, Жизнь наполнится гармонией, и сбудутся самые заветные мечты. А самое главное, желаю всем крепчайшего здоровья и безграничной любви. С наступающим новым 2020 годом!